Ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьминов по приглашению ректора КФУ от Агафурова посетил лабораторию учебной аудитории Казанского университета. Цель его визита в Татарстан – это выступление с лекцией на тему «Человеческий капитал как ресурс развития России в среднесрочной и долгосрочной перспективах». Сразу после лекции гости из Москвы продемонстрировали возможности химического института, института геологии и нефтегазовых технологий, института физики и, конечно, лаборатории-исследовательские центры института фундамента фундаментальной медицины и биологии. За время небольших экскурсий гости продемонстрировали результаты работ ученых Казанского федерального. По их словам, знания, полученные здесь, в будущем позволят спасать жизни людей. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ -Ньюс.